Добрый вечер, дорогие друзья! Слышите ли вы меня? Если, напишите мне, пожалуйста, слышите вы меня или нет. Сегодня я очень рада видеть вас рядом со мной, здесь в прямом эфире. Если кто подсоединяется, пожалуйста, обратите внимание и напишите, слышно ли меня. Сейчас я хочу обозначить, что э, тема эфира э, будет выглядеть вот таким образом так хорошо тема называется энергия денег это формула вот такая вот у нас будет тема так спасибо большое я вижу что люди присоединяются и главное пожалуйста скажите вы меня слышите или нет друзья мои мы уже выходим сейчас на финишную прямую двадцать первого года так, хорошо. Сейчас я хочу подсоединить. Посмотри, кто у меня тут подсоединяется. Ага, ага, Лилия. Так, хорошо. Я отправила приглашение на этот прямой эфир своей собеседнице. Лилечка. Лилечка сейчас появилась в эфире, моя собеседница. Лилия, коуч. Лилия тренер по энергии денег. У нее много очень интересных направлений. Я хочу вас, вам представить Лилию Евстигнееву, которая уже много лет является и предпринимательницей, и руководительницей. И э, всем этим направлением и всему этому э, опыту своему Лилия учит женщин. Э, дорогие девочки, о чем сегодня будем говорить? О том, что в финале года, когда всем нам очень хочется побольше подарков, возникает вопрос, где на все свои желания взять деньги. Вот эксперт в этом вопросе Лилия сегодня поможет нам разобраться, где их взять. Лилия поможет нам проанализировать свой уходящий год, чтобы качественно поставить цели на будущий год, 22 год, и чтобы достичь этих целей. Поставите, поможете? Конечно, конечно, рада всех видеть. Спасибо. Личка, ну, ну, подключайся. Подключайся, рассказывай, пожалуйста. Что такое энергия денег и как мы сейчас с нашими, все вместе здесь, этим вечером, полезным вечером, все сможем получить какую-то пользу и понять, наконец, как нам эту энергию денег поднять. Да, давайте об этом поговорим, потому что, когда начинаем разбирать, что делает человека счастливым, да, мы понимаем, что всего лишь по-настоящему это две вещи. Это классные отношения, это любовь, это когда ты любишь, тебя любят, когда это совпадает, и когда семья живет в достатке. К сожалению, очень много раздоров, проблем связано как раз с деньгами. Не с тем, что они есть, а с тем, что их не хватает. И есть два направления, в которые мы можем идти. Это увеличивать доход или уменьшать свои потребности. Дорогие слушатели, напишите, кто хочет урезать свои потребности? Поставьте минус, а кто хочет растить свой доход, поставьте плюс. Потому что на самом деле, вот я когда-то изучала финансовое планирование, записывала все расходы, я посмотрела, на чем я могла бы сэкономить. И, Жень, вы знаете, я нашла буквально 100 долларов. Вот. Три тысячи гривен больше сэкономить, но ну, не на чем. А чтобы реализовать все свои желания, ну, точно 100 долларов никак не хватит. Поэтому... Ленечка, да, я тебе прошу. хочу сказать, я хочу сейчас сказать в этом направлении, что как-то раньше немножко у меня получилось, получалось откладывать, у -у -у. сейчас не получается. Хочется <свес> больше, <свес> извини меня, хочется больше зарабатывать, потому что, наверное, приходится гораздо больше тратить. Но дело в том, что все изменилось, и вроде бы как бы э, валюта не выросла, но цены очень выросли. Более того, но ну, это нормально хотеть больше. Давайте тогда посмотрим. Плюсики, спасибо вам за ваши плюсики, очень приятно, что вы хотите больше. Uh, есть два направления у женщины. Это деятельность которая приносит доход и есть такое принятие от мира от вселенной девочки напишите вот в какое направление пойдем если пойдем в такую женскую энергию в наполненность в состояние это чтобы принимать это одна история Другая история – это, будучи в этом хорошем состоянии, реализовывать свои таланты и способности. И очень часто ко мне, Женя, обращаются люди, больше женщины, которые говорят, ну вот как мне себя раскрыть, как мне зарабатывать, чтобы деятельность была любимой. Вот расскажите, пожалуйста, вот как вы стали журналисткой, как вы к этому пришли? Потому что для многих женщин, мне кажется, это работа мечты. Лилечка, я хочу тебе сказать, что… Так сложились обстоятельства, <смех> очень такие звездные обстоятельства, что много лет назад мой путь меня привел э, на телевидение. И э, благодаря этому сейчас я действительно занимаюсь работой своей мечты. И я хочу сказать, что... Моя деятельность сейчас связана с тем, что я наполняюсь сама ресурсом, общаясь с людьми и общаюсь общаясь с женщинами, и помогаю женщинам получить этот ресурс это и в телевизионных интервью это и в тех проектах офлайн проектах в которых я принимаю участие где я организовываю встречи бизнес-леди различные проекты для бизнес -леди. ведь для того чтобы я вот знаете я убеждена для того чтобы у женщины запустилась энергия чтобы начать двигаться к той цели так сказать встать с диванчика, надо почувствовать себе ресурс. А ресурс, он и есть, когда ты уверена в себе, когда тебе очень-очень хорошо, когда тебя просто распирает, располняет, э, распирает от того, что ты э, много знаешь, многого хочешь, что ты уверена в себе. И вот тогда э, есть желание двигаться к целям. И вот этими вот <сосы> вопросами и задачами сейчас я занимаюсь вместе с женщинами на встречах, оффлайн-встречах э, нашего бизнес-сообщества, которое называется наиболее украинки и существует в городе Днепр уже четыре года. Девочки, вот мне повезло. Я была на одной из встреч этого элегантного общества. Евгения выбирает Спасибо. такие красивые места. Это очень изысканно. Когда у меня увидите фотографии в черном платье, это как раз с этого мероприятия. Жень, у нас здесь вопрос. Как наполниться? Виктория пишет, как наполниться и быть в состоянии, в котором можно хорошо зарабатывать, развиваться в карьере и в бизнесе. Я отвечу, хорошо, на этот вопрос? Конечно, конечно. Мне кажется, что вот эта неделя, мы созванивались сегодня с Женей и тоже обсуждали, неделя, может быть, даже больше, да, дней 10, люди находятся в очень сложном, нересурсном состоянии. Я даже вчера сама, девочки, попала в это состояние, я редко бываю не в ресурсе, но вчера где-то в середине дня я поняла, что как-то сил нету. Давайте посмотрим, откуда это. Можно с разных сторон смотреть, но, во-первых, мы находимся в ситуации карантина. Кто-то переболел ковидом, а кто-то нет. Мы находимся в атаке информации. Новый вирус, новый страх, хотим мы того или нет, но мы в этом пространстве есть. С другой стороны, у нас закончился лунный месяц и начался новый лунный месяц, а, соответственно, энергии меньше. В-третьих, кто занимается торговым бизнесом, Черную Пятницу отпахали, да, девочки родненькие, не отпархали, а отпахали, потому что реально очень большая была нагрузка. И все мы это делаем, к сожалению, на своем ресурсе. Я сейчас дам три простые техники, простые, применимые для всех. Кому-то одна подойдет, кому-то вторая, кому-то третья. Первое, нам всегда говорили, если ты расстроена, мама говорила окружении, не плачь, не плачь, ну что ты, успокойся. Это неправильно. Если ты расстроена, если тебя обидели, и тебе хочется плакать, надо поплакать девчонки поплакать на взрыв, с причитаниями прям вот с таким, чтобы вся боль, вся обида она вышла из вас, потому что обида она в теле дает разные болезни. плюс обида, которую вы удерживаете, это все равно что вы не скушали не свежий продукт, Йогурт просроченный, мяско какое-то протухшее, и оно в животике у вас там бе-бе-бе так вот гниет, а вы в этом состоянии не можете вытащить это из желудка через обратный ход и не туда и вы ходите а оно там внутри тлеет и разлагается это ужасно поэтому хочется поплакать поплачьте если же вы находитесь в состоянии злости вас кто-то разозлил и вы такое собралась, и улыбаемся и машем нет берем идем в спортзал и грушу бьем бьем бьем Представляя обидчика, у меня ребенку 14 лет. И иногда родители, мы его принуждаем учить уроки, убирать в комнате. Ему не нравится. Он злится. Я ему говорю, милый, злиться на родителей можно. Их нельзя обзывать, их нельзя бить. Он говорит, я понял, я побью, пойду побью подушку. Я говорю, давай. И когда я слышу, как он лопит эту подушку, поверьте, я понимаю, что все из себя он выбросил, слава богу, мне не досталось, да, потому что подавленная злость, она уходит внутрь, и она вылазит с другой стороны. И вот и смотри, вы... Вот у нас э, комментарий есть, порыдала два часа сегодня, теперь пустовато. Отлично, отлично. И вот теперь мы можем, когда мы вырвали все сорняки, всю эту гниль Выбросили, только теперь мы можем насаживать туда позитив. Вик, видела у тебя в сторис, что ты погуляла у моря, искренне за тебя порадовалась. Теперь смотрите, что нас наполняет? У разных людей это разные источники. Меня, как Евгений, очень наполняет общение. Я выбираю общение, потому что это то, что я впускаю в себя. Я выбираю общение с людьми, которые позитивны, которые двигаются к цели, не которые ноют всю жизнь, а которые поныли и пошли. Мы тоже ноем, правда же? Ну, это же нормально. Но мы паныли и пошли. Вот такая вот вещь. Общение. Раз. Второе. Я очень наполняюсь, когда слушаю музыку без слов. И свеча. Камин, свеча, красный цвет. Прям одеваюсь в красный, заматываюсь в Красный шар, красная свеча музыка. И вот такой вот Личка, смотри, вот девочка спрашивает, а если нет сил не плакать, не злиться? Вот смотрите. Сейчас моя отвечу, моя хорошая, сейчас отвечу, когда не злится. Личка, сил. давай я скажу. Да. Смотри, пожалуйста. Если нет сил не плакать, не злиться. Что это злиться? даже? Как это? 25 приседаний, лучше 50 можно кроссовки и бежим, бежим вот, вот до изнеможения, нужно выгнать этот кортизол, понимаешь, Ой. нужно его, от него избавиться, или падай на пол и отжимайся, или приседай, чтобы уйти от душевной боли, надо нагрузить э, тело. тело, чтобы тело. было э, на физику перешло, угу. это вот самое первое, а потом уже подумаем дальше, как пойти и чем наполниться. Смотрите, вот очень поддержу Женю, надо уходить ногами, уходить от проблем. Идите и ходите, может быть сил бежать, прыгать нет, а уходить, да. Но теперь смотрите, вот вы походили-походили, дальше наполнится музыка, энергия, полезная еда. Здесь еще на физическом теле может не хватать элементарно. Криптофана – это э, такой микроэлемент, который вырабатывается при правильном питании. Что кушали, дорогие мои, у кого нет энергии, напишите мне, что вы кушали. Кушали какую-нибудь неполезность. Сахар угу. вообще… Угу. Посмотрите фильм про сахар, вы поймете, угу. что забирает вашу энергию. Это мы прям про тело. Давайте теперь посмотрим на деятельность. Очень часто у нас выбирает все силы, соки с нас выедают, либо трудные клиенты, либо нерадивые сотрудники, либо злые руководители, которые утверждаются за счет сотрудников. Если mm -hmm. у вас один из факторов совпал, надо с этим разбираться. Если сотрудники не выполняют, и вы на них обижаетесь, тут смотрите, что может быть. Вы этих сотрудников считаете родными людьми. Обида – это любовь, смешанная с болью. Обижаются только на близких. Я когда-то шла по улице, меня оскорбили. Вы знаете, я даже не заметила, и сейчас не вспомню. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. мне этот человек никто... Ну что он там сказал, у него что-то в голове меня не касается. А если я обиделась, то это близкий мне человек. Здесь знаешь, я... у меня есть такое наблюдение, что очень сильно э, высасывает ресурс, это действительно обида, какие-то склоки или обсуждения. Вот обида, она вот просто очень сильно вымывает весь ресурс, который э, скапливаешь, накапливаешь себе, который хочешь... Э, отдать в реализацию каких-то целей, но ну, неприятности или какие-то обиды действительно на близких людей они очень сильно выбивают из состояния ресурсов. Да, да, очень. Когда хочется заработать э, денег из состояния, когда хочется вдвое больше э, этой энергии запустить, чтобы э, деньги заработать. Вот вчера у меня была такая консультация. Девушка менеджер, очень толковый менеджер, говорит, у меня продажи упали. Я говорю, от а чего? Она говорит, да, вот людям никому ничего не надо, начали разбирать, а с мужем ссориться. Муж э, ну, там не лады будем говорить такие, и она Плачет и идет, и в этом состоянии никак не может. Я, смотрите, какое решение мы нашли. Что хочешь ты? Девочки, которые не в ресурсе, задавайте себе вопрос, чего я хочу. Мы, как правило, от мужчины хотим заботы, ласки, тепла. Но, знаете, что самое интересное? Что если ты не умеешь любить себя, ты такая голодная самка в дефиците, все время требующая внимания. Мужики не любят девочки голодных, они любят, когда мы наполненные, когда с нас эта любовь выливается и даже его наполняет. Так вот, смотрите, какое мы решение с моей клиенткой нашли. Что ты хочешь? Она говорит, я хочу на массаж. Я говорю, чего не пойдешь ну, это дорого. Я говорю, дорого по сравнению с чем? Дорого. Ну как, это вот, говорит, почти там 800 гривен я заплачу, я на эти деньги могу купить, еды всех накормить. Я говорю, кого всех? Кого? Того, кто тебя обижает? Зачем? Зачем? Сыканой, макарончиков ему свари, пусть покушает, будет сытенький, пойди и полюби себя. И она говорит, я уже записалась, Лили, на массаж, и как только я записалась, мне стало легче. Вот такая вот штука, полюби себя и будет легче. Если деньги к вам не идут, девчонки, тоже вопрос, э, не излучайте любовь, любовь к клиенту, любовь к продукту, любовь к проекту, любовь к себе. Поэтому правило номер один, полюбите себя. Угу, угу. Так, ну хорошо, вот э, очень красиво звучит, не излучайте любовь. А, ну, если по более детально, это как излучаете любовь? Понимаешь, у каждой из девочек, которые сейчас нас смотрят, есть свои задачи ежедневные. Мы просыпаемся утром и выполняем эти задачи. Да, мы идем на работу, что-то делаем и так далее. И вот здесь вот возникает вопрос. Ну подожди, как же увеличить этот доход? Какие есть способы, чтобы получать деньги больше, если у людей есть понятная работа, на которой им, им денежки эти платят, угу. есть возможность получать больше. Спасибо. Я думаю, что мы должны Жене послать очень много сердечек, потому что меня может уводить в психологию, а Женя такая, раз, и четкий вопрос. Так, девочки, пожалуйста, отправьте. У нас отправьте, есть тема. Отправьте Жене цветочки. Смотрите, если вы работаете на работе, ну давайте кем? Смм-менеджером, может быть, бухгалтером, может быть, ну, какие еще профессии, которые ходят на работу? Давайте продавцом в АТБ на кассе, да, сидишь и пикаешь вот на этой кассе. Что еще? В отделе в каком-то ну, такой. Ну даже. Но подожди, даже руководитель или даже владелеца точно так же э, получает э, дальше свою прибыль из того, что в так. конце месяца э, у, у нее видно по бухгалтерии. Поэтому э, в любом случае э, в течение месяца мы уже понимаем, что мы заработали, угу. и мы сейчас уже на старте хотим сделать больше. Какие есть инструменты? Немножко меня загоняете в угол, мадам, но я сейчас выйду из угла и все вам расскажу. Смотрите, очень часто приходят люди, которые привыкли работать в наемном труде или краткосрочные цели ставят. Лиля, мне нужны деньги сейчас, мне нужны деньги сейчас. Для того, чтобы качественно выйти на новый уровень, нужно применить стратегическое планирование, что-то в этой жизни изменить. Если ты, моя дорогая, Женя, не к вам, к... Аватару. Ходишь изо дня в день на одну и ту же работу и получаешь вот столько денег. Если ничего не изменить, я могу научить, как вот столько денег получать. Можно оказывать еще какие-то услуги. Можно mm -hmm. вести свой, например, профиль в Инстаграм и mm -hmm. делать небольшие рекламные кампании, да, стать таким микроблогером, mm -hmm. сейчас это популярно. Можно продавать свои знания как эксперт в какой-то области. Ну, например, вот если бы вы написали, что подготовлю к интервью, научу себя вести, я бы купила у вас консультацию, или кто-то другой бы купил. Вот мы зачастую свои таланты и способности не привыкли монетизировать. Это, скорее всего, из-за неуверенности в себе или отсутствия денежного мышления. И это связанные вещи. Денежное мышление мы натренировываем на моих курсах, на моих программах. Но если уверенность в себе девочки отсутствует, вы будете видеть возможности, а взять их не будет внутреннего позволения. Вот на самом деле деньги повсюду Я когда-то, у меня была такая судьбоносная встреча Вот в тему окружения Поехала на обед э, Я пригласила женщина миллионер Я поехала с ней на обед И что я взяла от нее Потрясающую мысль Она говорит, Лиля, деньги есть повсюду Смотри, кафе – это деньги Автомобили, посмотри, сколько на улице автомобилей стоит Это деньги Денег полно Просто тебе нужна идея Нужна команда, нужен план действий, и у тебя все получится. Вот спасибо ей за этот обед, я прям вот сильно прониклась вот этой вот мыслью. Точно так же, девочки, я вам скажу, деньги можно получить. Но вам первое, нужно понять, почему вы можете их получить, что у вас хорошего. И кто хочет эту тему прокачать, э, завтра, уже завтра начинается марафон марафон, который я назвала «Три года за три дня». Мы за три дня прокачаем уверенность, мышление, потому что многие не привыкли видеть деньги. Денег нет, надо экономить. Раз надо экономить, такой образ курицы, надо клевать и голову вверх не поднимать. К сожалению, многие так живут. И я на марафоне буду разворачивать это мышление, помогать вам поменять стратегии и работать самооценкой. Вот, тогда уже можно поверить в себя и искать варианты. Не на моменте подработать, кому-то подштопать, подшить шторы там, или брюки, угу, а поменять угу. так свое позиционирование, а может быть и работу, а может быть компанию, чтобы доход был больше. Лиль, ну вот смотри, сейчас мы на финишной прямой, и я уверена, что практически все, умные и осознанные люди, анализируют год прошедший. И э, каждый практически э, может прям сразу, вот прям сейчас, если я спрошу, э, два-три э, своих достижения или обновления, назовем их так, за год вспомнить, и э, каких-то два своих э, факапа, предположим, угу. да, там, чего я не достигла факап это неудача. Поэтому мы их проанализировали, и как сделать так, я знаю, что ты коуч по постановке целей, что это очень важно для того, чтобы, знаешь, я всегда много лет подряд ставила цели, а какое-то время подряд, время назад, вот прошлый год, позапрошлый год, ну как-то пролетели, ну, я уже... это не делала. И знаешь, я обратила внимание, что это надо делать, потому что это то, что называется стратегическим планированием. И как же это правильно сделать, Лиль? Сейчас отвечу, цели. Uh -huh. ну, я, э, Сейчас отвечу, как это правильно сделать, и отвечу, почему это нужно делать. Я полностью тебя uh -huh. поддерживаю, но многие девочки не ставят цели. Я в том году уже ставила, а да, да, не да, сбылась. Да, да. Я... Uh -huh. И снова я на старой машине, или и снова я в этой же квартире. А смысл их ставить, если они все равно не сбываются? Девочки, у кого так? Мужчины к нам присоединились? Мужчина у кого стояла цель и не осуществилась? Первая причина, либо неправильно сформулирована и выбрана цель, потому что заработать на квартиру за год нужно иметь понимание ресурсов. Мы, бывает, цель такую «ух», а ресурсы, ну, вот там. И тогда uh -huh. цель uh -huh. не сбывается, а нужно просчитывать, чего я хочу. И второе же не очень важно, за счет чего я могу ее достичь. И тогда у мозга появляется, как, ⁇ так я же могу. А когда uh -huh. я могу, то я верю и я действую. А когда я не верю, ну, например, мне говорят, ли... Поставь себе цель, и ты будешь балерина в большом театре. И я такая, та, да! я балерина в большом театре, в мои 40+, плюс, с моим весом и ростом, вы чего? И я даже не буду пытаться это достичь. Я сейчас утрирую, конечно, про балерину, но вы понимаете, мозг, он очень ленивый. У нас мозг разделен на три части. Есть неокортекс это то, чем мы думаем, хотим, мечтаем. Есть у нас мозг млекопитающего, где мы на инстинктах, да, прям на таких эмоциях живем. И есть прям рептильный. Рептильный, он спасаться, размножаться спорожняться, извините меня, и собственно говоря, и все. И вот этот вот рептильный он большущий, и он более двух тысяч лет, и он самый сильный. А вот этот мозг, которым мы пользуемся, чтобы подумать, он как ребенок-подросток. Рептильный, могу, че ему новую машину у нас захотела, на старой будешь ездить? Я ничего не буду для этого делать. И он попрыгал, попрыгал, и не доказал. Так вот, смотрите, на реализацию цели должна быть долгая воля. А долгая воля тогда будет, когда не будет ограничивающих убеждений. Вот кто понимает, о чем я говорю, друзья? Напишите, вот кто уже работал, может быть, с ограничивающими убеждениями? Ну, послушай, ограничивающие убеждения, я правильно тебя понимаю, это то, когда я хочу, не знаю, дом на берегу Средиземного моря, ну, хочу и хочу, но не понимаю, как этого достичь. Это вот это вот ограничивающее убеждение. Как их преодолеть? Но все таки есть возможность, в конце концов, прийти к этой мечте, к этому дому. Да, смотри, мечта – это я хочу дом на берегу Средиземного моря. Цель – это когда я хочу дом на берегу Испании стоимостью 200 тысяч евро который можно взять да, там, в рассрочку, внеся угу. первый взнос 30%, чтобы выплачивать оставшуюся сумму. Я могу брать из такого-то проекта столько-то, из такого-то столько. И если вдруг у меня в каком-то проекте будет просадка по деньгам, у меня еще есть две квартиры, доставшиеся от бабушки, которые я сдам в аренду, и этими деньгами закрою. Вот это стратегический угу. план по достижению цели, Дом на, Средиземном, угу. на Средиземноморском побережье. А угу. если я хочу дом, а, я так хочу дом, то это мечта. Мечта, угу. не имеющая критериев и ресурсов, и плана. Она очень долго может оставаться мечтой. Вот это как раз наша основная тема да, заявленного эфира. Смотри, энергия плюс действие. Вот да. сейчас мы услышали, как ты разложила как происходит действие, то есть есть мечта, равно цель, и угу. как происходит да, к нему действие. Угу. А, теперь еще несколько хочется поговорить, несколько вопросов смотри, даже проработала установки благодаря тебе, Лиля. Личка. Благодаря Спасибо. тебе установ... Спасибо, Вика. А, а, Подожди, вот Вика проработала. А как это было? Как прорабатываются установки? Установки то, о чем те, которые блокируют, те, что нам не позволяют. Да когда я заработаю эти, этот, да на этот дом? Да, боже, это никогда не будет, потому что мне же тут текущее нужно закрывать. Как да, да, да, Жень, вообще сто процентов правильно. Мне же надо сегодня работать над задачами, мне надо семью кормить, мне нужно прибраться, мне надо голову пойти покрасить, уже вон чё, не порядок. Когда мне работать над вашими целями, госпожа тренер? Вика у меня проходит программу территория денег. У нас с Викой вообще удивительная история. Она обещала записать видео и как мы прорабатываем установки. У нас в курсе есть прям целый модуль называется мышление и в этом модуле мы говорим о том, что то во что я верю то исполняется. то что мы думаем, это является программой. Вот у меня допустим в этом телефоне стоит программа. в этой программе есть фото, видео камера, телефон, звонки и все и все. И когда он разряжается, он отключается. Это базовые функции. Если я хочу в свое мышление встроить функцию диктофона во время разговора, мне нужно закачать это приложение. Если я хочу обрабатывать фотки, мне нужно закачать. Так вот в наши базовые настройки нам родители вложили. Хочешь зарабатывать – трудись, будь скромнее, не хвали себя, тебя люди похвалят, если заслужишь. Вообще, женщина, твое место на кухне. Мужчина должен зарабатывать деньги. Мать ты или кто? Ну-ка, иди детьми занимайся, почему уроки с детьми не учены? Это базовые установки. И как этой женщине с этими базовыми установками иметь домик у моря? Или хотя бы машину бизнес-класса? Да никак, девчонки. Поэтому мы берем, обнаруживаем, убеждениям. О, так бабушка же мне говорила, что ногти красить не нужно. Это мне бабушка говорила. Нужно мужа встречать и кормить. Нечего лазить где-то по встречам дома, котлеты жарить, экономить, вареники руками лепить дешевле. Все это базовый набор установок. Вот, вот смеешься, да? А на самом деле не смешно. Я обнаруживаю. Установка экономить, трудиться, ухваживать за мужем. Вот мои три установки. Теперь я их увидела, теперь я начинаю их переворачивать. А как бы я хотела? А я бы хотела, чтобы мой доход был такой, чтобы вареники вообще не лепить. Или у хорошей кулинарии купить, или вообще кушать более здоровую пищу. Мне больше нравится сейчас другая. Как я могу это заменить? Начинаем по определенной технике, я ее буду на марафоне давать, пожалуйста, кому важно, приходите, переворачивать. Но самое главное, мои дорогие увидеть эти установки, увидеть. И на марафоне я дам простейшую технику, как их обнаружить. Потому что если я вам ее дам сейчас, вы обнаружите и не проработаете, будет полдела сделано. А что такое полдела? Ну, решилась печь торт. Муку с сахаром смешала, всю кухню перемазала, толку. Зачем делала? Давайте так, чтобы уже на результат. Угу. <сои> Давайте. Вичка, вот ты упомянула про марафон. <сои> <сои> э, вот я признаюсь тебе, вот я хочу признаться тебе, что у меня было несколько попыток э, принять участие в различных <сои> марафонах, и они не увенчались успехом, потому что э, там после там, второго или третьего дня, там, или там четвертого, или пятого, э, я сходила с дистанции, потому что, значит, силу раз... нету времени, есть насущные проблемы, еще что-то, еще что-то. Скажи, пожалуйста, вы предусматриваете для вот таких вот людей, для таких участников какие-то условия? Для занятых, для, для перегруженных? Да. для тех, кто, может быть, чуть-чуть сошел с марафона, но хочет продолжить Хорошо. потом. Но, за... но хочет mm -hmm. зайти. Ну, или в то время, когда удобно. Когда удобно. Я поняла твой вопрос. У меня вообще аудитория деловых женщин. Я не работаю с бездельницами, мне кажется, их уже не существует. Те, кто бездельницы, у них времени вообще нет. Они целый день заняты. То кушают, то лежат на диване, то телевизор смотрят. Вообще не до марафонов им. А вот как раз деловые женщины, они удивительные. Они успевают очень много. Но... Здесь очень важен такой момент. Марафон будет вестись на такой площадке, где можно всегда посмотреть. У меня же еще и часовые пояса, другие. У меня есть клиенты из Канады, из Америки, из Украины, из России, из Беларуси, из Казахстана. Поэтому мы работаем со всеми часовыми поясами. Будет прямой эфир. Я честно скажу: в прямом эфире вот мы с тобой общаемся, и такая вот тепло, душевность, живой разговор. Да? Девчонки, кто чувствует нашу Женю-энергетику? Дайте нам огонечком. Покажите, что вы понимаете, что-то. Такой онлайн-эфир. Вот мы же живое общение, только территориально удаленное. И лучше смотреть в вживую, правда. Но он будет сохранен и он будет сутки в записи. Более того, Жень, именно для деловых женщин мы еще сделали денежные бонусы. Получаешь okay. такую маленькую домашечку. Вот мы поговорили okay. про убеждения. И домашнее задание будет я, честно говорю, наперед, найти свои убеждения. Я дам технику и переделать, и прислать ответы. И тем, кто пришлет ответы, мы будем начислять по 180 гривен. Прям будем платить за вашу домашку э, такими вот бонусными деньгами. И потом эти бонусные деньги можно обменять на любой продукт, который э, у меня есть. Прям можно вообще все деньги поменять на какой-то бесплатный, например, у меня есть тренинг энергия достижений вам бонус на хватит купить его полностью ничего не будете доплачивать просто за ваш труд я объясню сейчас почему я это делаю я пришла в эту деятельность не бедной девочкой которая хочет заработать на своих студентах я состоялась в бизнесе мне достаточный доход я не скрываю что я хочу еще я хочу еще но когда я чем-то делюсь я хочу, чтобы люди применили. А мир сейчас такой, полный информации, всех атакует информация. И мы вот слушаем, помни, вышли, забыли. А так, представляете, сдали домашнее задание, вам 180 гривен. Вы такие, блин, надо делать, надо делать. Вот хочу вас поддержать, чтобы вы прокачали себя на самом деле, чтобы у вас пошли изменения смотри у нас уже мы уже с тобой в эфире 35 минут mm -hmm. а, как бы люди люди заинтересовываются я уже думала завершать но давай еще немножечко попудем mm -hmm. и опять да и давай опять уже э, знаешь я привыкла в конце э, беседы все-таки давать людям пользу э, пускай люди которые из нас смотрели э, с самого начала все-таки заявленная тема была у нас э, энергия и действия и это Энергия плюс действие, и это равно формула денег. Формула так? денег. И я сейчас формула раскрою денег. эту прям формулу. Прям mm -hmm. формулу вот, раскрою. Пожалуйста. А, сейчас вам покажу, покажу очень важный момент. Смотрите, мне для этого нужен треугольничек. Сейчас я его быстренько сделаю. Как раз рученьками сделаю, и будет волшебный треугольничек. Рученьками сижу и делаю треугольничек. Смотрите. Вот это вершинка треугольничка, вот mm -hmm. это то, что мы хотим иметь. Мы думаем, что когда я а, загадаю желание, сделаю карту мечты, то вот это моё иметь будет вершинкой треугольничка. И бедные люди думают, что самое главное – это покупать, покупать, приобретать. И чтобы вот это иметь, нужно много-много работать, работать, работать. действие и буду иметь. Но продвинутые люди знают, что чтобы вот это иметь, нужно быть в неком состоянии наполненности, компетентности, уверенности. И тогда, будучи уверенной, делая, вот тут молодой человек писал, хотел через Инстаграм 10 продаж сделать, а сделал 5. Почему, говорит, не понимаю? Или девушка, мне показалось молодой человек. Так вот, когда мы не наполненные, уставшие, раздерганные, не уверены, не умеем продавать, нет компетенции продаж, ой, вы не могли бы купить у меня вот эту статуэточку, вы знаете, она неплохая, неплохая, может быть, мне не нужна, может быть, вам нужна. Это мы, смотри, действия я делаю, я же продаю вам сейчас статуэточку, а состояние, я, конечно, вам показываю это состояние, люди же вот так предлагают. Но суть, вот это состояние быть, умноженное на делать и иметь будет по-богатому у вас. Вот проанализируйте. Для того, чтобы быть суперлюбящей мамой, нужно быть спокойной. Расслабленной, нежной, ласковой. И только тогда гладить, обнимать будет результат. Если мама злая, как зараза, с работы прилетела и быстро всех поцеловала, то что будет в результате? Шость такое Не то, что я буду хотеть. Точно так же мы в минусовом состоянии делаем бизнес действия Пишем сообщения. А размещаем на сайте информацию и это состояние из дефицита не приводит нас к тому что мы хотим иметь поэтому те кто был у Евгении на эфире вы теперь поймете что чтобы вот это иметь нужно перевернуть треугольничек и подумать над состоянием быть когда ты в крутом состоянии делать можно меньше и это женская формула денег мужская формула денег я должен надо, попёр мужик, но угу. уверенные мужики тоже больше денег зарабатывают. Если, угу. как мы говорили вначале, она поссорилась с мужем, и она вся жертва, и ей все угу. тяжело и больно, иди гуляй к морю, моя хорошая, иди э, там, слушай музыку, не надо в этом состоянии открывать новые бизнесы, искать новых клиентов не сработает и выжгешь себя до конца. Поэтому, дорогие мои, нужно работать и над состоянием, и над действием. И будет тот результат, которых мы с вами хотим. Но есть еще один секрет. Да, какой же? Сейчас чуть-чуть э, каких ничего, а потом расскажу, как девочка. Хорошо. Давай. Пожалуйста, Шутка. Пожалуйста Шутка. Просим. Шутка, смотрите: для того, чтобы был результат, нужно еще терпение. Дорогие мои, надо терпение. Вот сделала два действия в крутом состоянии, бывает, что раз и результат, а бывает нет. Нужно еще, еще. И когда вы ставите большие, краткосрочные цели, Женя говорит: хочу домик на Средиземном море через год. Жень, вот через год не знаю, а через три Точно будет, когда mm -hmm. ты поставишь цель, пропишешь ресурсы, объяснишь себе, зачем. Вот мы делаем в курсе, сейчас вам покажу, какое упражнение, называется «Солнышко». Расширяющее упражнение про деньги. Вот вы загадываете mm -hmm. что-то. Мы говорим про деньги, ну, например, про домик. Вот у тебя цель, дом. Mm -hmm. И напиши постэффекты, что будет тогда, когда у тебя будет дом. И твое сознание расширится. Я даю задание 27 ответов. Ну, зачем эти деньги? И сознание расширяется. Из неокортекса на глубокие слои мозга попадает информация. И мы что? Идем и делаем. И за три года заработать, создать, получить в подарок домик своей мечты точно легко. Ну, точно легко, потому что у женщины минимум четыре источника получения дохода. Ой, заинтриговала, заинтриговала. Так, а что это за источники? Да, ну, ну ладно, источника. расскажу вам про четыре источника. <гум> все информацию с меня, вот, вот вообще, Женя, великий журналист, все-все прям <гум> из меня достала, вот прям достала <гум> в сознании мои. Хорошо, смотрите, у женщины есть четыре источника дохода. Первый. Это ее собственные знания и компетенции. Кто-то из нас врач, кто-то учитель, кто-то... Э, вот подсоединилась моя дорогая коллега, э, финансовый эксперт. Вот мы в этом. И мы можем свои умения монетизировать. Это первый источник дохода. Второй okay. источник дохода. Мы можем продавать свое время. Я же могу подрабатывать няней, как вы думаете? Мне детей можно доверить? на часок-другой. Могу собак выгуливать, если детей не доверите. Время могу свое продавать. Не компетенции, а время. Могу... Убираю я плохо, я признаюсь, готовлю тоже. Но глажу хорошо. Могу гладить еще. Могу рассказывать, как в Инстаграме вести страницу. Вот это называется... Нет, это уже компетенция, прошу прощения. Время могу продавать. Ну, в огороде работать могу тяпкой. Ну, если надо. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. могу время продавать. Третий источник ⁇ это э, зарабатывать на неких партнерских программах. Вот смотрите, сейчас очень много всего в интернете связано с партнерскими. Например, э, продаются билеты на какой-то форум. Ты можешь купить оптом, распродать там, или дать ссылку, через тебя купят. Ну, очень много способов. Дальше, четвертый ⁇ получать деньги от кого-то. Ну, женщине угу. принято получать от мужчины. Не угу. выпрашивать, а получать. Угу. Но тогда угу. надо прокачивать, помните треугольничек? Прокачивать женское состояние. Состояние. Вот. Угу. И вот он заходит, а ты вся такая женщина, с тебя такая идет энергия, что он не может не хотеть делать тебе приятное. Но это другой тренинг, совершенно другая история. Но это про деньги. Мы сегодня с тобой э, очень интересно коснулись разных э, источников денег, э, разных вариантов, как можно наполнять себя, э, разных моментов, как можно блокировать плохие состояния. Э, ну Понятно, что у нас прямой эфир, понятно, это не твой тренинг. Э, я очень благодарна тебе за то, что мы сегодня пообщались. Такой приятный, яркий вечер. Хотелось бы, чтобы, может быть, там через неделю, через две, ближе к Новому году, может, что-то мы действительно такое еще раз встретимся и уже поговорим о целях или там о, о дне, 31 число, что нужно сделать, чтобы получить, угу. запустить такие, поднять эту энергию в конце сейчас концов. Сейчас отвечу, я сейчас отвечу тебе. Я, да, конечно, что? жду тебя в гости на свою страницу, потому что для моей аудитории чем больше состоявшихся женщин рассказывают свою историю, тем больше становится возможным стать такой. Ведь многие девочки не идут, в какой-то путь, потому что не верят, что это возможно. И чем больше подтверждений таких реальных, тем это вдохновляет их. И я надеюсь, что мы можем вдохновлять тебя. А вот что касается загадывания желаний, вот тоже немножечко раскрою. Желания исполняются, это правда так. Да. Но... Цены сбываются на 100%. Смотрите, желание загадывает внутренняя девочка. Она говорит, хочу, хочу, хочу, хочу. И через это хочу она входит в некое состояние, получу или нет. И если она требует, из надо, из вот этой нужды не получает. А если из легкости хочу, то шансы выше. Но если проработать цели, а 12 декабря я буду проводить очень крутой вебинар, прям вот ценный и полезный. Но вы понимаете, я не могу платно или бесплатно, я всегда даю пользу. Я считаю, что незачем выходить в эфир, если ты не хочешь поделиться. Ну, это моя позиция. Так вот, смотрите, на вебинаре мы будем работать над выбором цели, над проверкой ее на истинность, потому что истинные цели сбываются. Иногда истинные цели сбываются и не приносят счастья. Чтобы они приносили счастье, мы будем над этим работать, над контекстом, над ресурсами. И на этом вебинаре мы все проработаем, и вы уже, когда сядете с бокалом шампанского, у вас это желание будет проработанное на всех уровнях ума, на состоянии, и вы загадаете с опорой на то, что вы прошли, и оно точно будет реализовано. Вот это я могу прям сказать, что это да, это мы проработаем. Отлично, будем ждать. 12, -го 12 -го декабря. 12 декабря в 12 в 7 часов вечера. Как попасть, наверное, да? Вопрос будет, да. как попасть. Посмотрите. Да приглашаю подписаться на мой инстаграм если вы пальчиком смахнете вы попадете на мою страничку вот там Женина аватарочка они же моя заходите ко мне на страничку под моей фотографией есть синенькая ссылочка тык тык туда и сразу угу. попадете в информационный чат бот я вам буду уже с завтрашнего утра присылать полезности кто зашел раньше уже получает про цели про ценности про достижения и обязательно Завтра в день марафона придет ссылка, где будет марафон. Точно скажу, что это будет самая удобная на свете площадка, где в любое время можно посмотреть эфир, написать домашнее задание, обменять свое выполненное задание на бонусные деньги и прокачать себя. На самом деле. Мы будем говорить о трех составляющих, о тех трех составляющих, которые не просто объясняют, как я сегодня объяснила формулу, мы будем прокачивать и состояние быть, уверенность, и действие, и ресурс, кстати, будет на третий день. И придем к пониманию, какие будут цели на воскресенье. Так что, кто всерьез хочет улучшить свою жизнь, приходите. 12 число. Семь часов вечера. А, а тебя, марафон Лиличка, завтра? А марафон, марафон завтра. уже завтра. А тебя, Лилечка, я хочу пригласить на мероприятие масштабное, которое будет 18 декабря в городе Днепр, которое организовывает бизнес-сообщество деловых женщин на и Экраще Украинки. Организатором являюсь я. Вот мы будем проводить масштабную встречу, красивое светское мероприятие, где... Соберутся бизнес-леди, мы будем общаться. Конечно, у нас будет, будут спикеры. Мы откроем тайные прогнозы на двадцать второй год Класс. по ведической астрологии, по нумерологии. Будет еще пару очень интересных спикеров: красивая музыка, красивые женщины, очень качественный нетворкинг. Так что, пожалуйста, 18 числа в тринадцать ноль в ресторане Муза в городе Днепр. жду тебя в гости. Спасибо, огромное, И жду Я всех, очень постараюсь. Спасибо, э, которые смотрят сейчас наши Очень постараюсь. У меня просто выступление в Харькове э, будет 15-16. Если все Прекрасно. получится, я с удовольствием приеду. Ну, если не в этот раз, то в следующий. Спасибо, Жень. Спасибо за эти правильные, чудесные вопросы. Наверное... Самое комфортное и результативное интервью за последнее время. Прям очень ценно. благодарю тебя. Спасибо большое. Спасибо. Мне самой было очень полезно послушать, очень интересно, очень полезно, потому что действительно много ценной информации. Ну что, будем завершать? Да, сохрани, пожалуйста. Там облужечка у тебя уже отправлена есть. И я обязательно сделаю репост, чтобы все, кто не смог присутствовать, посмотрели в записи. Спасибо. Большое. Дорогие друзья, спасибо вам. Я надеюсь, что благодаря Лиле вас сегодня прошел вечер с пользой, и что вы извлекли достаточно много полезного. Вы можете писать свои комментарии, может быть, даже вопросы какие-то и Лили, и мне. В том числе мы постараемся ответить на все вопросы и быть полезными, чем только сможем вам. Конечно. Всего хорошего, Лилечка, всего доброго, хорошего вечера. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.